Привет. Приветик. Чух-чух-чух-чух-чух. У меня скоро истерика будет. Если мы скоро еще так дотку проиграем, Все. Да. О, подожди, мне. Меня зовут. угу. Чё, ски поиграешь, ски поиграешь. угу, угу. Короче, впарили мне сейчас брата, просит, чтобы я с ним поиграла. Ага. Вот сейчас Весело. Теперь сейчас он в моей комнате и будет крушить ее. И в комнату постоянно будут заходить родители, чтобы проверить, нормально ли все с ним. Ну что с ним может быть. Да не знаю, может, это бугл, в шкафу угадарится. Ага. Что с ним Неожиданно так стоял, стоял, приуныл и ударился. Ну, или рыбку там съел случайно. Какую рыбку до аквариума? Да. Охренеть. Мам. А. Нет, Миша, это не мама. Ой, да а. пошел ты нахуй, жирный урод. У а. тебя Хаванский там в комнате? Че? У тебя Хаванский в комнату пришел, что ли? Нет, не Хованский. А, это такой... Да. А -а -а. Братиш, успокойся. А? а? У меня есть борода, и я скажу всем да. Но ты позовешь меня в дотку, я скажу тебе нет. Ну, допустим, мяу. мяу Ты слышал, брата? Моцкий, ничего, ничего. Мяу, вот эти. Мяу, мяу. Просто вдруг, ап и его забрали только что в армии. Да, пора уже. А я, в снегурочке пойду. всякой на голову? Я ж блогер, у меня должно много быть вещей всяких разных. Начинаются пьянки. Хотя стой, начинаются не только пьянки, начинаются и, и приключения. Ты когда уже закончишь? 7. Я надеюсь на это. Я тебе суп приготовила, а ты не идешь. Посмотри на эту конфетку или что это и успокойся. Жалко вас. А я шоколадку ем. Да. Но, давай ты, короче, выйдешь из доты, а я тебе дам шоколадку. Ну, да, сейчас уже выйду. <свят> я еще заметила такую фишку. <свят> <свят> Если я выставляю видео, где я ем, <свят> видео набирает больше просмотров. Не знаю почему. Да, сколько? На 10? <свят> <свят> а, <свят> хочешь я пошучу? Давай. Нет. Это что? А. Я думаю, Влад тоже бы такую купил. Или наоборот купил уже. Который. Который этот, да. Который с клювом. Дарт Вейдер, успокойся. Он тебя не слышит. Бесполезно. А я все равно наушников он тебя хоть так, хоть так не слышит. Блин, а серьезно, где он меня заморол? Что-то я не вижу. Вон там. Я не вижу. Вон там. Я слепая. Зато у меня появилось много плюсов после вот этих этих качалок. У меня вот так вот вены, вот так вот сирачит. Всяким тянучам это нравится. Не знаю почему, но некоторым это нравится. Ну да, это прикольно. Ну, не очень, конечно. конечно. Да, нет, ну, нет, да. нет, ну, ты просто этого не понимаешь, это женское такое. Вот, сейчас, они, короче, видно, то, то нету. Да я верю, потому что я же вижу, какие у тебя руки. Это, да. Куда он пополз? Да. Да. А еще что меня прикалывает, так это... Какая? Блин, я я забыла. М -м, да. Верно. Это вообще такое. Ты сейчас специально такой типа стриптиз показал? Нормально все, нормально. У меня, у меня будут просмотры. Успокойся. Да ты в курсе, что пока. Я это видео смонтирую уже, наверное, 6 лет пройдет, и ты про меня позабыл. Вот, тем более. Да, они все равно ничего не решат. Машинки. Машинки, машинки. Машинки. ты заржал-то? Слушай, машинки. Такая смешная шутка просто. Машинки. А чё я-то сейчас? Чё я? Блин, это заразно Пси. Машинки Давай, давай короче, GTA-ты gta открою, машинки брат ты че за приступы сейчас раз два три нет да латинки Ты слышал как он тебя назвал ты теперь хика Итак, этот человекоподобный <смех> взял статуэтку и притворяется, чтобы ему, что ему плохо, чтобы я ушла, и чтобы он остался с ней наедине. Сейчас же он, он, он поставил ее на другое место. <смех> взял другую, поставил ее тоже в то место. <смех> Одна из них упала в мою сумку. И он полез ее искать. <смех> он ее достал. Он удивился, что она еще цела. Он думает, куда идти. И он поставил ее обратно. Да. Капа? Скажи, Капа. Капа. Молодец. Ты же знаешь. Тебе это значит снова. Капа. Капа. Капа. Давай пять. Да давай, блин! Молодец. Кулак. Молодец, теперь кулак. Во. Красавчик. А там проводы проходят. Свадьба. Свадьба. <свальба> Миша, какая свадьба? <свальба> Почему нету такого... Знаешь, вот есть поиск в Пуске, есть поиск в Яндексе. Почему нету поиск в доме? Было бы проще. Кто лежит на третьей полке. В той-то комнате. В том-то месте.